Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Да, меня зовут Тайная НЛО. Надо смотреть этот необычный видеосюжет, потому что вы должны знать, почему все стало происходить необычное явление. Нет, явление не то, что вы, наверное, привыкли видеть, а то, что происходит. Все, наверное, знают, что сейчас происходит необычная обстановка. Вообще, на планете Земля. Но так ли на самом деле оно опасно, как Некоторые думают, оказывается, не так давно сделали необычное открытие, что НЛО могут вселяться в людей. Это очень странно звучит, но на самом деле так и есть. Но есть одно то, что вы должны знать. У каждого человека есть необычное клеймо, которое служит инопланетным существам. Вы, наверное, это не знали, но я уже про это говорю третий раз. Но суть в том, что они, можно сказать дают себя большинство в таких действий для рабских дел. Но суть не в этом для арабских дел, а суть в том, что это замалкивает. Оказывается, что по сравнению 2003 году по 2017 увеличилось на уменьшение количества статей про НЛО. Я имею в виду по всему миру, не только про э, местные СМИ, а именно вообще самые знаменитые. Это делается для того, чтобы множество людей не знали правдивость про НЛО. Но есть те инопланетяне, которые уже руководят этим необычным процессом, а именно сидят в журналистических таких действий и где они делают свои дела они для людей специально заводят в заблуждение и по многим причинам люди исходя меняют тему каждый раз другую ну допустим вы про лог наверное слышали часто но и видели наверное изредка но они появляются очень необычным путем как путем там внезапность там или еще где-то в лесу и это все происходит не только с вами это с каждым там третьим каждым пятым Но человек не понимает то что он видит и считает, что это все таки фейк и все но в основном они думают голограмма потому что множество людей не видят в этой необычной обстановке правдивость того что происходит но суть в том что каждый человек делает необычную ошибку в себе вот, например, не так давно сделал один очень интересное фото в горах Очевидец. Это в Германии он заснял просто э, необычный э, сюжет, а именно фоткал он панораму. И здесь были клиенты, и он их сфотографировал. Начал смотреть фото и увидел рядом с ними неопознанный летающий объект и огромного типа. Он посмотрел первое фото, но ну, потом, наверное, скорее всего, матрица перегрелась, из-за этого так произошло. Но когда он посмотрел второе фото, то то же самое, третье, то же самое, четвертое, то же самое. Оказывается, глаза человека не видят НЛО, а фотик, видео, оказывается, все-таки видят. И поэтому множество людей не могут увидеть обыкновенными глазами. В общем, идет такая необычная история о том, что люди, просто не зная про НЛО и путаются в своих интересных таких рассказах, как НЛО может появиться не так и далеко, как все думают. Но суть в этом и заключается, что люди не верят людям. Почему власти, во-первых, про НЛО не хотят говорить? Но они категорически против, что НЛО это, это фейк, это понятно, что это не прям стопроцентный фейк. Есть люди, которые верят про НЛО, но как объяснить, что произошло на Луне? Вы видели сейчас взрыв на Луне, но это никто не объясняет. Но он произошел. От чего? Это не был метеорит, это не был никакой там астероид. Это был. Внутри Луны, и взрыв произошел именно внутри. Но говорят, что это была военная операция, и Луну решили взорвать специальным луноходом. И проверить, произойдет, как Идлан Маски говорил, что должна появиться атмосфера. Но так ли на самом деле? И поэтому множество людей считают, что там был атомный взрыв. Да, я не говорю, что этот ролик новый, но он произошел. А как вы возьмете этот видеосюжет? Этот необычный ролик был заснят финскими людьми, которые были в шоке, когда увидели. Это уже не первый видеосюжет, который происходит в Финне. Финском, можно сказать, даже заливе было. Но опять же, посмотрите внимательно на этот необычный НЛО. По множеству а, интересных кадров, они просто, а, мож, можно сказать, замалкивают свое существование из-за людей. А, их часто видят не только в Финляндии, их часто видят и в Санкт-Петербурге, и даже в Волгограде. Но суть в том, что это никто не хочет э, как-то прояснять там в СМИ или еще где-то. Люди просто привыкли бояться и они не хотят говорить о том, что скорее всего может НЛО прилетит и их заберет. По многим причинам так все думают, что а, вы снимаете, вы думаете, что это так без бесстыдно э, пройдет ваши действие, то, что вы говорите про НЛО. На самом деле э, есть множество тайн, которые вы даже не знаете. НЛО есть э, э, разного типа, их очень много, и их раз просто огромное. Вообще считается 80 тысяч раз инопланетных существ, которые по всему, можно сказать, галактическому пространству они летают. Но суть не в этом, что их 80 штук, а суть в том, что кто из них опасен. Я не хочу сейчас входить в ту, можно сказать, историю, которые нас просто обманывали и считали, что НЛО это хорошее и так далее. Суть в том, что есть множество статей, которые делятся на группу «Мы знаем, что НЛО существует» и есть та группа, которая не верит в НЛО. Есть такие необычные видеосюжеты которые один парень снимает с ночным таким видением и он специально устанавливает камеры по ночам но суть в том что тепловизор это не видит специальная сепия камеры которая позволяет ночью заметить нло и я уже показывал на своем ä, канале множество как пилот установил камеру эту и пролетал <космех> от одного места до другого и он э, показал, что на поверхности Земли, а именно в облаках скрывается очень много НЛО это необычное НЛО, я уже про них говорил это дронные НЛО, у них есть э, множество таких интересных действий они охраняют, можно сказать, нашу атмосферу ну, то есть, можно сказать, нашу планету и суть в том, что они падают на голову людям это уже также я уже озвучивал. Но суть в том, что у них есть свой расход, можно сказать, энергии до 100 лет. То есть этот НЛО запускает, ну как спутники, запускает, он там крутится определенное время, и когда он не нужен, он падает в океан или еще куда-то. Но суть в том, что это, этот парень решил доказать, что НЛО существует, и даже когда вы летаете ночью. И он показал, как множество НЛО находятся над нашими головами. Мы это не видим, мы это не знаем, но они существуют. И почему тогда же люди, когда видят, когда пролетает необычный объект, это не НЛО, это шар серебристый. Нет, это НЛО, особенно дрог. А когда мы видим э, в алюминатор своего самолета необычный, огромный НЛО, это значит НЛО. Думайте, дорогие друзья, о том, что я вам сейчас показал и рассказал.